С сегодняшнего дня я попрошу тебя внимательно пересмотреть свой рацион. Обрати внимание на то, что ты каждый день ешь и приносит ли эта еда тебе удовольствие. Если да, то какое именно, краткосрочное или долгосрочное? Давай мы с тобой вместе разберемся в этих ощущениях, для этого предлагаю посмотреть видео до конца. Вот, к примеру, ты съел сочный жирный гамбургер с жареной картошечкой, и соусом. После выпил чашечку кофе или чашечку чая с кусочком торта, жирненького такого. Что ты чувствуешь во время еды? Подозреваешь, что тебе этот процесс нравится. А что ты чувствуешь после? Обращал ли ты на это вообще внимание? После такой плотной еды чувствуешь ты себя активно или вяло? В тебе полно энергии или ты хочешь прилечь отдохнуть? после еды тебе так же хорошо, как и во время? Задумайся, ведь вкусная, но вредная еда приносит тебе удовольствие только тогда, когда ты ее ешь. Минут десять, все остальное время она портит тебе самочувствие, портит тебе здоровье, фигуру и чаще всего бывает в целом портит жизнь. Ты отказываешься от долгосрочного удовольствия в пользу краткосрочного. А ты помнишь, каково это весить, например, 50 кг. Как это легко бежать вверх по ступенькам, просыпаться по утрам с легкостью, не чувствовать ломоты в суставах и спине, не знать, что такое тяжесть, отеки? Неужели мы в долгосрочной перспективе от этого всего отказались ради того, чтобы здесь и сейчас натолкать в себя весь этот продовольственный мусор, который нам навязывает? Мы реально поверили в то, что низкокалорийный майонез полезный и может нам сохранить фигуру? У тебя никогда не возникало подозрения, что большинство производителей хотят нас накормить этими фальшивыми полуфабрикатами, как свиней, чтобы просто заработать на нас деньги. Подумай об этом в следующий раз, когда будешь в магазине. Посмотри вокруг на эти полки и упаковки и оцени трезво ситуацию. Я думаю, пора самому брать за себя ответственность, ведь о твоем здоровье, кроме тебя самого, никто больше не позаботится. В то время как полезная еда работает противоположным образом. Ты всегда полон сил и энергии. Ты себя прекрасно и легко чувствуешь, ты здоров и хорошо выглядишь. И тебе при этом совершенно не нужно голодать, пора отбросить этот стереотип. И главное, полезная еда может также приносить удовольствие, но для начала тебе нужно очистить свой организм и рецепторы от накопившейся шлаков и слизи, которые мешают чувствовать реальный вкус пищи. Итак, если твоя цель избавиться от подкожного жира, Тебе нужно выбросить из рациона вредную еду и заменить ее на полезную. Это должно стать твоей новой привычкой. Питаться нормальной, здоровой, полезной пищей ты должен на постоянной основе. Всю жизнь. Как и большинство людей, которые за собой следят, которые уважают свое тело и прекрасно себя при этом чувствуют. Это не значит, что тебе больше никогда нельзя есть гамбургер или мороженое. Можно, но это не должно становиться навязчивой идеи на каждый день. Баловать себя безусловно можно и нужно, но это должно быть не чаще, чем, ну, допустим, к примеру, раз в неделю. А все остальное время в обычной жизни ты питаешься правильно. 90 твоего рациона это полезная еда. С таким типом питания у тебя никогда не будут проблемы с лишним весом. Возьми себе за правило, что ты не ставишь себе ограничений и запретов насчет еды. Кушать можно. Все, что только душа пожелает. Но ты выбираешь полезную еду, ты, ты выбираешь это осознанно. Исходя из собственных соображений, ты выбираешь то, что в первую очередь лучше для тебя, а не для производителей упаковок. Перестань относиться к собственному организму, как к мусорному ведру. Не нужно бросать туда все подряд. Возьми для себя то, что впоследствии принесет тебе же пользу. Если уже принято решение расстаться с жирочком, я дам маленькое задание. В течение следующей недели избавиться от некоторых продуктов. Какие это продукты, я напишу в описании под видео и забегая наперед скажу, что как показывает практика, большинству людей достаточно их убрать из своего меню и вес начинает снижаться самостоятельно. Что-то дополнительно делать не нужно. В сочетании с полезными привычками, о которых я говорил в первом видео, вероятность Снижение веса увеличивается многократно. Выискивать какие-то диеты в интернете и ставить на себе опыты нет никакой необходимости. Просто ешь нормальную еду, но дополнительно всегда помни о том, что мышцы тебе должны даны для того, чтобы работать. Если некоторые продукты неохота урезать полностью и сразу, не делай этого. Это может, допустим, создать некий психологический дискомфорт, но... И не стоит сегодня же бежать в магазинах и покупать. Насильно в спешке доедать то, что осталось, тоже не нужно. Если ты можешь себе позволить все вредное выбросить, без сожаления, сделай это. Ведь это именно оно отравляет тебе жизнь. Если же ты привык какой-то продукт есть на постоянной основе, ну как часто бывает, хлеб, например, можно для начала сократить его порцию хотя бы вдвое. То есть не целый батон съедать за один раз, а хотя бы половину, ну и постепенно в течение пары недель, допустим, вообще от него отказаться. Хотя я приверженец того, чтобы сразу убирать то, что мне не нужно, мне так психологически почему-то легче. Ну а такие продукты, как майонез, сладкая вода, конфеты, шоколадки лучше сразу отложить до лучших времен. Или можно раздать, например, худыми нуждающимся. И еще один очень важный момент. У большинства из нас есть семья. Я не ошибусь, если предположу, что они не будут разделять с тобой твои новые пищевые пристрастия. Это, к сожалению, камень преткновения большинства. Именно семья должна в первую очередь идти навстречу и помогать во всех начинаниях, но почему-то именно она зачастую этого и не делает. Я, конечно же, не предлагаю тебе уйти из семьи. Этот метод был бы, возможно, весьма очень эффективный, но, пожалуй, слишком радикальный. Когда я начинал отказываться от всего пищевого мусора, я просто перестал есть то, что готовили в семье. У меня была четкая цель и огромное желание измениться. И меня не соблазняла жареная картошечка на сале там, или еще что-то подобное. Ну, 90% случаев не соблазнял. Ну, ладно, в половине случаев точно не соблазняла. В остальную половину случаев я готовил себе сам. Поэтому считаю, что и у тебя не должно возникнуть с этим трудностей. Если же в семье и так вся готовка на тебе, тогда есть прекрасная возможность позаботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье родных. Постепенный, плавный переход к здоровой пище они, вероятнее всего, могут даже не заметить. А если ты, конечно, кроме жареной картошки и жирной подливы с майонезом больше ничего не умеешь готовить, то это не повод думать, что другой вкусной еды не существует. И вообще больше есть-то нечего. Я даже больше скажу, когда в организме рецепторы очистятся от всего того, что накапливалось годами, ты удивишься, насколько вкусной может быть обычная здоровая еда и как сильно потом может отвращать от того, что ты ел раньше. Позаботься, чтобы не было поиска себе оправданий, мол, у меня сложная ситуация или это все хорошо, но только не в моем случае. Ищи возможности, что и как можно исправить чтобы все изменить к лучшему не говори себе я не могу говори как я могу это сделать а ситуации бывают и посложнее твоих и только если у тебя реально появилось желание себя изменить уже ничего не может тебе в этом помешать а если ты уже привык себе и так не нравится и тебе и так все устраивает это твоя жизнь и твой выбор только главное пожалуйста помни что дальше со временем обычно Становится только хуже. И с каждым годом нам все сложнее и сложнее брать себя в руки и кардинально что-то менять в жизни. Важно это всегда помнить. И ты сейчас, возможно, не зря смотришь это видео. Кто-то свыше, вероятно, о тебе заботится. Постарайся не упустить шанс. А тот, кто найдет в себе силы и доведет начатое до конца, я уверен, никогда об этом не пожалеет. Пока.